В пиджаке А ты примешь меня Нет, Нигде жить Чтобы вы понимали Лена, распиздай-ка Нет! Папа колено Папа колено проблем Нет! Папа колено Папа колено проблем Подпишись на мой канал Подпишись на мой канал Но я не заставляю Но я не заставляю